Все, пошло начало шипа, а я ни в чем не виноват. Ах! Уворачивайся, блядь! Здесь это, это кому? это ко мне? Связь настроена. Юперный! Чудесно. Это типа моя душа или? Чудесно. Я так тоже говорю. Теперь мы можем начать. Япона мать, что это? Первым делом вы должны создать сосуд. Выберите голову на ваш вкус. Непонятно кто. Это типа черы. что это, что это, что это, что это, что это, что это? Давайте вот это выберем. Выберите туловище на ваш вкус. Ничего себе, теперь мы сами создаем сосуд. То есть игрока. Охренеть. Выберите ноги на ваш вкус. Давайте вот эти. Это ваш сосуд. Вы принимаете его? А если нажму на нет? Выберите голову. А, ага, все то же самое. Да, принимаю. Замечательно. Вы создали прекрасную форму. А сейчас? Создайте ему разум, подобный вашему. Что оно любит есть? Жесть какая. Сладкая, мягкая, кисло-соленая боль. Оно любит есть боль. Вообще-то я люблю сладости. Ваша любимая группа крови. В смысле любимая? Давайте Б. Какой его любимый цвет? Синий. Пожалуйста, наделите его даром. Голос? Боже. Доброта, ум. Давайте умом наделим. Что вы испытываете к вашему созданию? Оно не услышит. Любовь надежда прощения страх. Надежду. Ваши ответы были честны, да? Вы признаете возможность причинения боли или страданий. Да? Понятно. Назовите свой сосуд. Давайте назовем ее Или его. Осрай. Мы назвали его Мел. А что насчет создателя? Ваше имя. Назад-назад. Я назову себя Хон. Замечательно. Действительно замечательно. Ху. Спасибо за то, что уделили время. Теперь ваши ответы, ваши прелестное творение, будут удалены. В этом мире никто не может выбирать, кем он быть. Вашим именем будет. Хаешки котятушки, с вами Неллил, и это игра Дельта Рун. А то так и не представилась там вначале... Ой, меня много раз просили поиграть в Дельтарун, говорили, Undertale 2, Undertale 2, а я просто начинала триггерить, типа, это Дельтарун! А что ж, наконец-то мои ручки дошли до этого творения, и тогда давайте играть. Крис. Крис, просыпайся, а то мы опоздаем в школу. Торель. И я подожду снаружи, хорошо? Постойте, а кто такая Крис? Блять. Почему я вижу Чару? Погодьте, я, я не понимаю. Погодите, почему? Кто такая Крис или такой? Ваша кровать тумочка для одежды. Прекрасный снаружи денек. Птички поют, цветочки благоухают. Тумочка почти пуста, за исключением. Порванный школьник летчатой рубашки. Под кровати лежат компакт-диски. Классическая музыка, джаз. Еще тут есть игровая консоль. Один контроллер оригинальный, другой подделка. А Крис, это это ребенок Фриск. Это красная тележка с ржавой птичьей клеткой. Похоже, что она пережила немало аварий. Кровь. Он в пятнах. Это компьютерный стол. Под ним стоят коробки с кучей старых книг. Оки, выходим. Тут много книг. Истории улиток сборник рассказов. Улиток нет хвостов. Научное продвижение. Мог ли помочь вам в саду? Эм, вряд ли. И копия истории детей и монстров, описанные Герсоном Бумом. Кто? Окей, мне этот домик чем-то сейчас напомнил. Домик Тори или только отзеркаленный какой-то. В ящике стало мелкие. Их этикетки давно стерлись, а зеленого нет. А почему зеленого нет? О. Это всего лишь ты. Дверь заперта. Ну окей. Давайте пройдем далее тогда. Господи, что это за дом? О, ванна. Вы заглянули в шкаф под раковиной. Тут банка мужского дезодоранта от айс и с запахом горячей пиццы. Кажется, им почти не пользовались. Отдайте мне этот дезодорант, я хочу пиццей пахнуть. Блин. Это унитаз. Смыть? Вы смыли Зачем? На уступе душа стоит маленькая упаковка яблочного шампуня. И пятилитровый контейнер шампуня для домашних животных. Типа Турель моется Вот этим А все-таки кто такой Крис? Или такой? Кто это вообще? Это опять бесполый ребенок? Окей, буду тогда называть его Буду называть тогда Крис Мальчиком Пускай Не в обиду Данте Крис Тайм Шоу Вот серьезно Это мусорка Почему-то из нее исходит приятный цветочный аромат формочка для выпекания пряничных монстриков и человечков. На плите осталось немного коричневого теста. Сливи застрял белый мех. А шоколад. На холодильнике висит вота. На нем вы ваша мама и брат. Мама это Тори. Это стационарный телефон. Но у вас уже есть мобильный. Брат? Брат это Фриск? Или или я все-таки ребенок Фриск? Фриск это... Мама? <смех> я не понимаю. Этот телевизор, кажется, он никуда не подключен. А зачем он тогда здесь? Крис, вот ты где. Мы еще можем успеть. Крис, прекрасный снаружи денек, не правда ли? Надеюсь, он будет таким же прелестным, когда сюда приедет Азрель. Азрель! Но я не знаю после своего нового университета будет ли он рад вернуться в этот маленький городок? О, какая прелесть, ребята! Боже мой! Андайн! Ребята, господи, как я рада! Твою мать! Постойте, так наша мама, это Тори? От кого ребенок? От кого ребенок? И в смысле, если Тори или учитель, как это так, она опаздывает в школу? И что у нас с волосами? Почему мы какие-то отстраненные? Итак, у всех есть. Крис, мы думали, тебя сегодня не будет. В этом месяце мы будем делать групповые проекты. Что ж, пройдись и найди себе напарника, хорошо? Фига себе, даже не наругали, ну спасибо, конечно. Итак, цепа. давайте выберем Тэммия. рис Аван! у, у -э напарник. Яйцо? Это черно-белое яйцо, сваренное вкрутую. Печально, но, кажется, у него уже есть напарник. Серьезно? Тогда ты. Щелк-щелк-тык-тык. Занято. Монстрацы. Мочь. Нет, я не мочь. Что думаешь об этом? Смешно? Смешно, правда? Нет? Вот тебе новый, дружище. У меня уже есть напарник. Хотись? Это монстрёнок! нок. Крис. В следующий раз поторопись. Мне пришлось быть напарником со снежиком. Он все время поворачивается ко мне, и говорит. Ты напарник, как бой. Да ты... Ах, Крис, опять опоздываешь. <смех> Тебе нужен напарник? Извини. Извини, но я уже работаю со вторым умнейшим учеником в классе. Хотя, подожди, Крис, я тут подумал. Твое уникальное умение мог нам очень пригодится. <смех> Нет, вообще-то, я хочу получить 5. Ты сука! <смех> Окей, смейоныш. Крис, ты знаешь! Джокингтон и коти всегда напарники. Мы образцовы в школе 21 современной физкультуры. Был день обручей, и врага не кончились, на всех не хватило. Поэтому я был оврачем Кути. А вот наша история дружбы. Эй, Крис, что, как? Снова карандаш потерял. вот, тебе фармить чепачи в с фонариком? Хм? хочешь, стать мы напорником? Хм, извини, птицы были первыми. Но я могу спросить не Сальфи, значит, группы из трех. Не, спрошу, если хочешь. Пока нет. А, думаю, ты еще найдешь напарника. Что? Ш что там у меня в телефоне? Это школьная программа, конечно. Немированная школьная программа. И... Эй, Крис, у тебя все еще нет напарника? Так ты хочешь быть моим напарником? Да. Окей, я спрошу. Мисс Альфис, Эм. ничего, если нас будет группа из трех. Эй, что? Нет, я против. Отставить. Что? Но Крис нет, Ной. На... Э, что ты сказала? Она просто говорила, что нам хорошо вдвоем. А ты, господи, вот я не могу и все шипер-шипер пошел. Во Вообще я хотела узнать. Ной, ты можешь говорить громче. Ух, ебать, это кто? П привет, Сьюзи. А вот и мой напарник. <звык> я опоздала. Нет, все хорошо. Мы просто эм, выбираем напарников для группового проекта и. Эм, Сьюзи, Крис будет твоим напарником. Лады. Ну все, пошло начало шейпа, а я ни в чем не виноват. Итак, так как все в сборе, я начну задание. Напишу. Насрать. Милок пропал, да? А, Кто-нибудь видел Мил? Он уже в третий раз пропадает и... и вы, вы все знаете, что без него я не могу начать урок. К как насчет такого? Если никто не признается, проблемы будут у всех. А, Кто-нибудь? Пожалуйста. Эй, в кладовке может быть целая коробка. Мисс Альфис, почему бы нам в Сьюзи не... Хорошая идея, но... Сьюзи, раз ты пришла последней, почему бы тебе не сходить? Да пофиг. И, Крис, ты можешь пойти с ней и убедиться, что она точно пойдет за мелом и эм, не попадет в передрягу. Спасибо, Крис, до скорого. Так, окей, я, я парень все-таки. А это баба, это монстр баб. Она жрет мел. Она жрет мел. Крис, не ожидала тебя здесь увидеть. Эй, я ведь сейчас ничего не делала, так? Даже ответить не можешь. Крис. Ух ты. Эй, позволь мне рассказать тебе секрет. О, твою мать, ты что делаешь? Тихие люди меня бесят. Думаешь только потому, что ты молчишь? Я не понимаю, о чем ты думаешь. Это конец. Сьюзи съела весь мел. Это был ее последний шанс. Теперь ее наконец-то исключат. <с> Давай, Крис, не тупи. Ты знаешь, это правда. Этого все ждут, этого все хотят. Что же, молодец, Крис, меня застукали, мне конец. Просто дай мне уточнить кое-что. Как-то глупо вылетать из школы из-за перекуса. Так что, Крис, если уж я знаю, что ты меня сдашь. Так почему бы мне не вылететь из школы за настоящую бойню? <плыл> Крис, Как насчет Остаться без лица? Нихера себе монстры блин <плыл> <плыл> Нет Крис, у тебя хорошая мать. Не хочу заставлять ее хоронить собственного ребенка. Ну ладно, давай закругляться с этим. Сходим за мелом, Прошу, в класс, а потом Крис. Ты займешься нашим проектом. Как тебе такое? Мне не очень. Можешь не отвечать. Чё, блин? Если тебе еще не ясно, ты здесь ничего не решаешь. Пошли, чему? Хрена она, блин. Я, конечно, все понимаю, но вот этого я не понимаю. Что за хрень, эй! Вы готовы танцевать с Эйди Орловск? Во время танца сопровождающие будут ходить в гигантских орлиных шляпах и визжать на учеников, пытающихся завести разговор. Ебать. Боже, ты еще медленнее идти не можешь? Поняла. Привычнее, когда тебя держат за ручку, да? Пошли, чмо. Пипец. Ну ты, блин! Ну, отлично, мы на месте. Как жаль! Мы ведь только-только разнакомились. Это и есть кладовая? Или что это? О, она в шоке. Эй, Крис, мне кажется, Эли. Здесь очень темно. Ты чего там, Крис? Ты идешь, или что? Замечательно! Если ты такая размазня, то я. Мы зайдем вместе. Видишь? И что тут страшного? Здесь только старые бумажки. Давай найдем, как включить свет. Странно, я не могу найти выключатель. Наверное, где-то дальше. Ох -ох. А кладовка-то большая, да? Мы уже должны были уперезать стену. Эй, Крис, вроде эта кладовка эм... сломана. Здесь нет стен. Но. Думаю, мы хорошо постарались. Если Альфис нужен мел, пусть сама за ним идет. Уходим отсюда. Я, в принципе, так и хотела. И сейчас дверь закроется. Ну, понятное дело, но я, перна Какого? Эй, это не смешно. Выпустите нас. Выпустите. Пол, он... Пипец. И куда это мы упали? А? Почему мне это напомнило начало? А разве я была так одета? Сохранялка! Иногда вы видите блики света. Света, видного только вам. Словно по привычке вытянется к нему и. Сохранить! Был Крис теперь Хом! На морду кота. Опа! Внутри что-то светится. Взять? Давайте возьмем. Вы получили светящийся осколок. Это хер меня может ранить. И сердце. Ваше тело залито светом. Внутри вас сила, разрывающая тьму. Боль постепенно отходит. Очки здоровья полностью восстановлены. В этих краях путь виден лишь очам, устремленным во тьму. <свот> Готово. <свот> Эй, отойди еще шаг и я... <свот> Здорово, К Крис. Фух. Эй, не пугай меня так идиотина. Если, конечно, не хочешь получить по лицу. Короче, хватит, дурю мается. Надо отсюда выбираться. Только вот куда? Отсюда это откуда? Без разницы. Мы здесь из-за тебя. Ты это и расхлебывай. Что из-за меня? Види, Крис. В смысле за меня? Ты что, хочешь устроить гонку? Вообще, в смысле за меня? Вообще-то ты меня повела сюда. Крис, там нам сверху кто-то машет. Как думаешь, чего от нас хотят? <свистит> Уворачивайся, блядь! <свистит> беги, Крис! Фигеть! Епать. Куда это? Зараза убежала! Крис, сюда! Мать! Жесть, ребята, мать! Пипис. О, да не труп, как мило. Есть идея, где мы что-то возьми находимся? У меня тоже нет. Интересно, вот в том здании кто-нибудь есть? Я не знаю, есть ли там кто-нибудь, но у нас сейф. Под пустым городом на горизонте виднеется замок. Разрывая небо, из него исходит черный гейзер. Сила этого места освещает вас изнутри. Сохранено. Итак, ребятки, на сегодня мы заканчиваем прохождение игры Дельта Run, и я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Это офигенно, блин. Если это так, то поддержите нас своим царским лайком под этим видео и мужицкой подпиской на мой канал и на нашу группу ВКонтакте, ссылка в описании. Ну что же, всем до скорого, пока-пока.